Здравствуйте, меня зовут Матвеев Николай. Я являюсь председателем территориального отделения Межрегионального профсоюза водителей профессионалов. Ну то есть дальнобойщик. А по понятиям нашей власти, значит предатель родины, как говорят. Пришел посмотреть, что празднуется 4 числа здесь у нас у администрации. Митинг, собрались люди немного, радуются, довольны всему, чему, все, что происходит в стране. А в данный момент что происходит? Кучка жуликов и воров захватила власть. Школы без денег, врачи, учителя без зарплаты. Да кругом бардак творится. И мы чему-то радуемся. Маленький нюанс. Дальнобойщики снова выходят на дорогу, чтобы напомнить, что нечего к нам в кошельки, нечего к нам в карманы лезть. Хватит нас доить. И не только нас, а всех автомобилистов. Тут тех регламент себя прекрасно показал. Таксисты пострадали от поднятия цен на газ У нас газ-то, видать, не в России добывается Закупаем откуда-то Ну и по газовому оборудованию Их подкосили тоже шикарно Ребята устанавливали В лицензированных фирмах это оборудование А теперь все заново их заставляют снимать И лицензироваться Как будто это все было сделано Не по закону Но то есть дует В результате любое транспортное средство Скоро превратится, ну я не знаю, в роскошь что ли как еще сказать? Ну и в связи с этим решили мы провести свой и автопробег, и митинг. вести. Только вот там в администрации, в этом здании сказали, не положено вам, ребята, возле администрации митинги делать. Идите-ка вы лучше на стадион. А что не в карьер сразу? Там точно не услышат, не увидят нас. Вот Единая Россия проводит митинг. Им можно. 7 ноября будут коммунисты. Им тоже можно. А нас подальше надо. Хотя мы обычные люди, и мы боремся за свои семьи. Нам глубоко наплевать на Запад, на то, что там происходит. Мы хотим, чтобы у нас дома был порядок. Чтобы наша власть пеклась не о собственных кошельках и кошельках олигархов, а пеклась о обычных жителях своей страны, о детях. Чтобы они росли грамотные, здоровые. Но проще говоря, чтобы был везде порядок. Мы за порядок. Как-то так. Еще. Нам во время нашего проведения нашей улитки Администрация пообещала Вплоть до того, что тормоза будут проверять у нас То есть максимально сделают все Чтобы нас каким-то образом Это дело шествия нашей автопробег свернуть А сегодня вот опять же Здесь на митинге Здесь митинг Здесь заезжает красный автомобиль Семерка вас, да? С ребятами молодыми Крутят восьмерки, дрифтуют на тонированная машина заниженная, установка спецсигналов крякают, говорят в говорильник. И милиция почему-то ноль внимания, что посмотрим, какое внимание у них будет к оснащению наших машин, на которых мы выйдем на автопробег. Нам будет с чем сравнить. Спасибо.